Всем привет, друзья, меня зовут Максим, вы на канале Шампунчик Games, и сегодня мы будем делать вот этот вот портал. По ну, потому что, помните, вот у нас тут остался вот такой вот закрытый портал. Мы его забросили, если, если я вам вообще это показывала, я не помню. Ну, короче, давно роликов не было, зато был недавно многочасовой стрим, 6 шестичасовой. Вот у нас наш портальчик, тут чуть-чуть его заделаем, все тут работает, отлично. Теперь нам его нужно сделать, чтобы он как-то телепортировал, делал рандомный телепорт. Теперь я думаю, ну теперь я вообще, мне очень надо подумать, как бы это все организовать. Так, тогда получается. Я даже уже придумал. МВП сим, гейм. Понятно. МВП Модифи, Dust, гейм. Так, теперь ставим вот тут вот табличку, пишем HD Creed. HD нет, Ну как можно назвать? Ну, гейм. Okay. И теперь пишем, значит, для начало выживания вам ⁇ мой вам нужно уйти с данной точки минимум 200 блоков так теперь я вас перемещаю и сам тоже перемещаюсь вот сюда вот тут файлы плагинс мы убираем теперь ищем наш голографик displays database Вот так вот делаем. И вот так. Так, теперь... Ага. Так. и какого цвета надо какого-то хорошего цвета сделать ну давайте допустим е e. это у нас желтый сохранить HD ждет для начала выживания вам нужно уйти с данной точки минимум на 200 блоков и потом уходим. Кстати, теперь, ну, вы не видели ничего сейчас, но, теперь надо Multiverse Portals, Portals, и теперь надо взять вот этот гейм, где наш гейм, вот гейм, и теперь нам надо сделать. Нам нужно сделать вот тут вот это вот все. Так, дайте подумаю, что сказать надо. Нам это сделать надо, чтобы оно выдавало 5 эндожемчиков. UnderScript. Телепорт NonPlay. Save Teleport. Так, так. Теперь надо подумать. Так, давайте тогда, смотрите. Еще надо, значит, вот это вот инфо удалить. И надо настроить команду rules. Надо настроить нам команду rules. У нас тут вот есть такая команда rules. Ну, правила точнее. Uh, и там надо ее сначала настроить. Ну, точнее. Точнее. Лучше просто, смотрите. Заходим в My Commands. В My Command, Commands. Commands. Так, все вот это вот копируем. теперь rules.um. Теперь копируем вот это. Name rules. Так, ну что, ребята, я теперь... Ну, ребята, я тут теперь... Пишу вот тут вот в Notepad++. Очень хорошее приложение, всем советую. Кстати, подождите. А, нет, ничего не меняется. Вот, короче. Вот тут я уже 4 страницы успел сделать. Теперь сейчас, ну, 4 страницу я сейчас сделаю. Я вот не знаю, какие могут быть вообще еще правила. Ну вот какие еще может быть, могут быть. Так. Пока что еще могу загуглить даже. И посмотреть, какие могут быть, ну, посмотри, короче. Какие могут быть еще правилы. ну допустим давайте злоупотребление ё-моё, ну нет злоупотребление матами это у нас мут. Мут, насколько можно? На 5 часов. Так. Что можно еще посмотреть? Ой, даже, по-моему, цена Публичная критика проекта в чате. Это все уже понятно. Так, ну сколько можно? Бан, два, Дня. Так, дальше. Так, тоже. Я, конечно, не этот не осуждайте, но я из одного сайта тут копила. Так, это у нас большой упоминание сторонних проектов. Клама и.. Тогда. Так. Это все надо в скобки тут поставить. Так. Сколько какое может быть наказание? Давайте. мут Вот 4 часа. Вот 4 часа. сейчас напишем исключение так ну типа вот знаете то что а там-то то есть но тут нету но зато тут есть это то что ну короче не важно вы все равно так что вы еще Ну, можно, знаете, неадекватное поведение, чрезмерные оскорбления и агрессия. Вот это вот тоже очень хорошее. Так, теперь... Кик. мут, Ну, сколько можно... один день ну типа вы понимаете то, что кик после этого мут на один день так, что вы еще кстати вот очень классно Подождите, как это пишется? Ага, все правильно написал. Ну, ладно, призывы. так бан 6 бан, дней если что у меня пробелы проседает из-за этого так постоянно ну часто пробелы так ставится очень много так Ну, я тут чуть-чуть возьму и подклетила. Выпрашивание, выпрашивание снятия наказания у администрации. Это тогда мут 6 часов. Теперь последнее правило я, наверное, больше Хотя, Давайте пятую страницу еще сделаю. Что еще можно? Ну, давайте еще... Давайте еще... Так, любое упоминание дискорд и тире надо еще... Ну, слэш... ВК, контактов. А, нет. Оно еще пишется вот так. Вот, ВК. ВК контактов. Бан 12 часов. Ну, а теперь создаем... И дальше вот это все, вот это все копируем, все вот это надо делать. И я пошел. Хотя даже, знаете что? Я не буду вот это сейчас все делать. Не буду пятую страницу делать. Это мы сделаем в следующем ролике. А сейчас мы оставим вот это без. Ну, вот это убегаем. И все это зальем в Atens. Поэтому начинаем с этого. ctrl -A. Так, копируем. Так, копируем, я сказал. И переносим атернас Так, я вам даже сделаю вот так, чтобы вообще офигенно было. Так, и вот сюда Ctrl-V. Я что не скопировал? Ctrl-V. Вы что издеваетесь? Notepad, ctrl-c, ctrl-v. Отлично, сохраняем. Так, теперь... rules.uml И теперь тут rules2. Rules2 заходим, notepad открываем. Ctrl-C, Ctrl-V, отлично, сохранить, rules так заходим в notepad, открываем третий, Ctrl-C, Заходим сюда, Ctrl-V, вот это пробел, пробел вот тут вот ставим, сохраняем, так, us4.email, делаем папку, Ctrl Ctrl-C. Ctrl-V. Пробел. Сохранить. И все. Получается готово. Наш роуз. Прописывайте Slash роуз. И вот у вас все готово будет. Ну а с вами был я, меня зовут Максим. Вы, на канале Шамп... вы были на канале Шампунчик Геймс Смотрите вот эти вот ролики тут вот справа, тут вот слева всем удачи и всем пока-пока